Еще тут что у нас по вопросам. Сергей, скажите, если уже есть рекламная кампания, можно ли ее перенастроить? Ну, можно, но смотря как вы ее настроили, если вы там все это свалили в кучу, если ваши фразы вот так вот, я бы, честно говоря, притормозил и создал новую, именно с разделением на группы, потому что это сильно влияет на конечный результат, очень сильно влияет. Вы увидите... Пару раз сделайте, вы увидите, что лучше максимально разделять. Пусть на каждую ключевую, чуть ли не на каждую фразу. Ну там, конечно, сильно зависит. Вот, например, компании были недавно про одежду для собак. Там комбинезоны, куртки для собак. То есть вот такие вот разделения вы просто делаете, старайтесь более узко сегментировать. Чтобы если человек искал комбинезон, значит ему должно объявление. Четко показать комбинезон. Когда вы делаете группу, у вас получается, что фраза, именно ключевая фраза, будет в вашем объявлении отображаться. Она будет еще жирным таким цветом, не цветом, шифтом отображаться. За счет этого кликабельность сильно повышается, и вся цепочка, она конверсия получается лучше. Что такое минус слова? Когда вы создаете первое, еще раз давайте нарисуем так, рекламная. У нас есть такая структура. Есть у нас рекламная кампания. Есть у нас группы объявлений. Группа объявлений обычно я называю по ключевой фразе. Ну плюс минус небольшие изменения. То есть вот какая-то ключевая фраза, мы три версии создаем. Три версии ключевой фразы. Здесь тоже три версии. Ну, если там отличается одной-двумя буквами, там предлогом, то может быть, например, еще добавляем похожие фразы. То есть будет 6 версий или там 9 OI версий. Но делаем именно такой вот, что в кавычках, скобках квадратных. И есть еще фразы, которые у вас будут в статистике отображаться. Вы видели там красным цветом, я отмечал. То есть какие явно, по которым ваше это вот, оно, как правило, вот эта вот первая фраза, она широкое соответствие. Ну, например, у меня было привлечение клиентов, а объявление показывается привлечение клиентов в розничный магазин. с есть розничный магазин конкретно к дворцам но ну, не не совсем стыкуются. Или, например, привлечение в банк. Ну, хотя опять же можно тоже сделать рекламную кампанию и туда, и туда. Но мне данная целевая аудитория была неинтересна. Я беру просто эти объявления и их минус. Там есть список минус слов в самом низу то есть, есть вначале идут все слова ключевые а в конце есть такая ссылочка минус слова мы туда добавляем все минус слова которые нам не интересны чтобы по ним показывалось объявление вы интуитивно будете видеть какие объявления какие фразы явно понимать потому что на них же кликают и ваше объявление будет просто съедать деньги и Минус слова можно делать как на уровне группы так и на уровне компании то есть глобально Сразу, если вы знаете, например, что кряк, если вы продаете программное обеспечение, то есть вы там всякие пиратские кряк, таблетка бесплатно, сразу ее отсекаете. Вам не нужна эта целевая аудитория, это халявщики. Вы их никак не монетизируете. Следующий вопрос А если какое-то время месяц два, например, не пишешь, а потом задним числом выдаешь несколько статей сразу Как это возможно такое? просто берете и выдаете. У меня, если вы посмотрите, есть статьи, которые появились задним числом, даже вот на, в этом месяце я выдал, наверное, что-то три или четыре статьи, которые у меня не фигурируют, но они у меня появились как раз по результатам анализа компании WordWords ключевые фразы. Я за, заказал прототипы этих статей, там несколько статей, которые мне написали фрилансеры. Я их просто под себя, под свой стиль переписал чуть-чуть и выложу. Поэтому никто не мешает. Дело в том, что получается, вы оттестировали, я посмотрел, что они не совсем под мою целевую аудиторию, но мне потенциально этот трафик интересен, потому что он покрывает тематику моего сайта. И соответственно, есть фразы, по которым вот вышли статьи, например, привлечение клиентов в магазин одежды. Вот эта статья, она специально была написана для привлечение там, или в турагентство. И реально она на текущий момент уже принесла, наверное, человек 5-6 посетителей в день. Приходит на эту фразу, на сайт. все есть она просто перехватывает те запросы, которые мне интересны, я их выделил у себя в семантической медре, плюс то, что мне по ним контекстная реклама невыгодна. Я их просто перекрыл статьями, теперь клиенты ко мне приходят. Кто-то из них потенциально может подписаться, кого-то заинтересует раскрутка, опять же, понимаете, тоже турагентство у них же тоже, наверняка есть сайт визитка, его надо раскручивать. Вполне возможно тематика моего сайта, тем более, что статьи специально пишутся определенным образом, чтобы они покрывали, были достаточно интересны. Тут опять же не от винта вы пишете, То есть фрилансеры они не всегда, конечно, они хорошо это делают, надо смотреть. Я обычно как заказал, перерабатываешь потом. Под свой стиль и какие то идеи оттуда можно выкусить какие то можно добавить хорошо статьи пишутся опять же вот много статей у меня на сайте написано по принципу я беру вебинары свои их отдаешь опять же фрилансерам на транскрибацию на расшифровку в текст другие фрилансеры из этой расшифровки либо же те же фрилансеры там есть несколько человек которые занимаются Корректурой и на основе моих же текстов. То есть получается стиль полностью мой информация, полностью моя. На этой информации создаются статьи. Они интересные и освещают именно мои мысли, мои идеи, которые я хотел донести до людей. Пожалуй, это все, что я хотел рассказать. Еще какие-нибудь вопросы у вас есть? Еще я хотел бы от вас получить отзывы замен на отзывы. Еще один вам бонус дам. У меня есть семинар. 5 секретов AdWords, которые я перед Новым годом давал. Тоже много фишек рассказал по контекстной рекламе. Там на полтора часа. Тоже видео формат семинара. Те, кто мне пришлет отзывы на сегодняшний семинар, получат запись этого. Тоже там фактически мастер-класс. Был 5 секретов контекстной рекламы AdWords. Мой e-mail можно на сайте посмотреть. Сейчас я его продублирую сюда. Сроки отзыва. Хотелось бы завтра послезавтра лучше чтобы был завтра потому что вы реально получается в субботу там уж дальше никто его не напишет и то что запланировал реально выдал сегодня этот мастер класс чисто для того чтобы книжку написать. все наверное, знают зачем мастер классы делаются материалов тут достаточно много давно. всем большое спасибо так я сейчас дам еще емэл e на сайте он будет как здорово что вы все досидели до конца но не все правда вам большое спасибо, вам тоже большое удачи, продаж, делайте деньги, делайте бизнес. Научитесь вы все-таки пользоваться контекстной рекламой. AdWords не бойтесь, там все достаточно просто. Если все просчитать, все сделать как правильно. У вас не будет вылетов, таких как у некоторых товарищей. Это позволяет зарабатывать еще больше денег. Я знаю, видел статистику, есть реклама одной из компаний одной из книжек которые вот покупал подворц там скриншот у них 48 процентов конверсия продающей страницы и стоимость продукта 5000 долларов и там что-то около 50 долларов стоимость клика люди реально оптимизируют реально зарабатывают деньги и вам я желаю зарабатывать денег потому что мы реально для этого здесь и собрались, чтобы делать бизнес в интернете. Всем большое спасибо. Жду от вас отзывы. Желательно, чтобы была контактная информация, имя, сайт. Я вам поставлю ваши активные ссылки. С вам будет дополнительная реклама. До свидания.